не слабости места во мне. Весь мир океанского ложа Я знаю в моей глубине. Оттуда и небо, и звезды, И земли, где движим легко Холодный арктический воздух. Там где-то не так далеко У кромки огромного света В дыхании огненных гроз. Страна сине серого цвета Моих на